Здрасте. Всем привет. Это очередное видео с ответами на вопросы и вопрос э, такого плана. Короче говоря, познакомился с женщиной. Ей 26 исполнилось. Закончила вуз на инженера ЖД Путей. Работает, умеет готовить, стирать и убирать. Хорошей хозяйкой, судя по тому, что я наблюдал. наблюдал. Семья полная, родители вместе уже почти 30 лет. Сама она всегда уходила от их контроля. 16 лет, на теле, опять... на теле 5 татуировок. На ягодице, бедре, талии. Зачем нам это перечислять, наверное? Не надо. Среднего размера татуировки. Хотя женщина мозговитая, но курит и матерится. Иногда не прочь напиться. Ох. Короче, ты, в моем понимании ты описываешь, мягко говоря, женщину, которая просто изначально никак просто от слова совсем не подходит для женщины, с которым можно было бы какие-то отношения построить. там Татухи вся в татухах причем, сигареты, алкоголь, мат, ну так нормально, так это привокзальный вариант и такой. Купола на спине. Купола, да. И как там, не знаю, меня родили мама и папа. Вот, по ее словам, первый секс был в 20 лет, партнеров было немного, ну там штуку 700, наверное, всего. Но за 26 лет она ни с кем не жила. То есть, просто встречалась, занимались сексом. А тут она после нескольких недель отношений предлагает съезжаться. Скоро с родителями познакомит. Если, прям это, обещания такие. Если что-то болит или раздражает, может огрызаться и психовать. О, нормально. То есть, она еще и помимо того, что такая асоциальный элемент, она еще и психопатка у тебя, да? Это мне какая-то напоминает, как биполярный, да, называет? Биполярочка. Да, она так-то хорошая, она курит, матерится и пьет. Не, она нормальная, но она огрызается, психует. Или, например, в душу уходит с телефоном, спросил, зачем, если она там моется. Так она психанула и швырнула в меня телефон, сказав: "На смотри, ты меня, ты мне не доверяешь". Ну как бы, то есть для тебя это нормальное поведение. У тебя еще после этого поведения есть какие-то вопросы? есть что добавить про душ и телефон, Тигран? Но опять же, ты когда спрашиваешь у человека, зачем тебе телефон в душе, значит, ты уже заведомо подозреваешь ее в каких-то не очень хороших поступках, которые она может там совершить. Вот. Потому что это укромное место, где она, возможно, с кем-то там переписывается и так далее. Если у тебя есть такие мысли, есть на это основание. Тогда зачем вот эта вся история здесь? Ну, как если тебе это не нравится, ты просто ну, то, что завершил. мы прочитали, что мы вообще обсуждаем, да? После вот прочитанного, ну, мне кажется, вообще обсуждать нужно только то, через сколько минут ты с ней расстанешься. Ну, наверное, надо все-таки понять, какой у него вопрос. Она швыряет в него телефон, как бы, потому что она знает, что это можно делать, если уж мы берем только о телефоне, да, речь, там или орет на него, то есть, значит, она знает, что ничего Никаких ответных действий с его стороны не будет, хотя я просто спросил и знаю, что там ничего нет, потому что мониторил и доступ она сама давно дала к своему телефону, реакция ее меня поразила, хотя я просто спросил без каких-либо подозрений, какой-то бедный несчастный, да? кто виноват? Ну, по сути дела, тут про выбор вопрос, то есть, виноват ты в том, что позволяешь женщине с собой так себя вести? Виноват в том, что ты выбирал, хотя ты не выбирал 100%, вот 100 миллиард процентов, если бы там было каких-то 5-10 девушек классных, красивых, то есть разных, и у тебя был бы к ним ко всем доступ, то мне кажется, ты бы уже давно бежал от этой, и у тебя бы сверкали пятки. Если ты, конечно, не садомазохист, не извращенец, не человек, который не ищет легких путей и так далее. По характеру прослеживается инфантильность Это он про себя пишет? Это он про нее пишет Не знаю, стоит ли съезжаться У тебя еще вопросы, конечно, съезжайся Она детей хочет Слушай, ну есть что сказать? Просто я тут сейчас а от я материться начну. Как бы. Ну, мне кажется, это в данном в этом моменте это уместно будет. Ну, то есть, э, как бы, если она хочет детей, то это аргумент, да, или что? То есть, ну, как бы, не знаю. Она с хочет. собака, вот которая там сейчас бежит, где-нибудь по лесу, там, э, она тоже хочет детей. Может быть, с собакой нужно съехаться. там Не знаю. Это нормальный вариант, почему пудель неплохо выглядит с кудряшками. Вот, она хочет детей так, с одной стороны семья у нее полная М -м -м, человек образованный, а с другой она поистерить может и легкомысленность иногда прослеживается а -а -а, про полную семью это вообще не показатель естественно что конечно но ну, если примитивно прям совсем рассуждать что э -э Шансов. наверное как сказать, человек там из полной семьи опять же что за семья он, может быть, будет более там, как вы любите говорить, пригоден для отношений. Вы же женщину рассматриваете как вещь, пригодная или непригодная. Вот. Но с другой стороны, я знаю тысячу примеров, когда люди не из полной семьи и вырастают людьми. Я знаю людей, которые из полной семьи и вырастают не нелюдьми. Вот. Что скажет Тигран вообще? То есть есть критические, нет, есть некритические недостатки. Мне да? интересно дослушать какой да как же все. Вопрос. это уже есть вопрос. То есть, как бы, с одной стороны, семья у нее полный человек образовался, а, с другой он, она поистерить может. Он теперь сомневается, стоит да. ли с ней съезжаться или. Да, нет. Да, стоит ли ему с ней съезжаться. То есть, здорово. То есть, мы должны за тебя принять решение, стоит ли с ней съезжаться или не стоит. То есть, те недостатки, которые в ней есть. Которые он сейчас уже видит, кстати. Чуть-чуть они... Да, он считает, что они не критические. То есть тебе да. надо определить, какие для тебя недостатки или моменты критические, как критичные, какие не критичные. Есть... Ну и как бы со своим терпением тоже нужно поговорить, сколько ты сможешь выдержать такое поведение ее, свое отношение к себе. Да. Ну, мне есть вещи, о которых очень сложно. Рассуждай, потому что изначально я не представляю, что вообще такая ситуация может быть. Чтобы женщина кидалась с телефоном, чтобы она там истерила, бьет, курит, матерится. То есть в моей картине мира это вообще такое не существует. То есть такая женщина никогда не то, что рядом там напущенный выстрел ко мне не подойдет. Тут написано, короче говоря, познакомился с женщиной Мне очень интересный был бы процесс знакомства Как он познакомился? То есть он написал двум сотням женщин на Тиндере Из которых только вот эта вот, скажем, некондиционная женщина решила ему ответить Или как было? Или он познакомился, он пошел там бомжей возле подъезда выгонять Говорит, блядь, давайте, сваливайте, короче, вы тут орете Нассали тут, не знаю, везде, лавку все обоссали О, привет, я там Петя там, знаю, а как тебя зовут? Так ты познакомился? Мне интересно, как, как тебе вообще угораздило С такой женщиной познакомиться Это да, по, по поводу детей Она детей хочет То есть для тебя Это показатель того, что Ее намерения По отношению к тебе Максимально серьезные, искренние Но как может человек хотеть От кого-то детей, если этот человек Не нравится Или она к нему ничего не испытывает то есть этот факт для тебя является каким-то индикатором, что она к тебе хорошо относится. Но, как по мне, это наоборот показывает ее глупость. Сколько они знакомы? Две недели он писал, если я не ошибаюсь? Да... Две недели, насколько я помню. Вот, две... не знаю, вот че человек ответ. после двух недель предлагает тебе съехаться. Ну, во-первых, что это делает женщина, это уже для меня лично странно. Вот. если бы хотя бы это была бы интенсивная страна, но нельзя, ран... она бомжиха, понимаешь, как... но, но поэтому он пишет, она, она образованная, с полной семьи. поэтому я думаю, все. То есть для тебя вот эти критерии важнее, да, ее диплом и то, что у нее есть мама и папа, там они живут вместе, а то, что она хочет детей и в каких условиях эти дети будут вырастать, ты об этом почему-то не думаешь? то у вас там, если сейчас, по истечении двух недель, там пусть даже месяца, как ты говоришь, она истерит, кидается телефоном, вот поэтому на твоем месте ножи бы я дома держал только какие-нибудь пластмассовые, про топоры Детские. мы вообще не говорим, да, потому что мало ли вдруг она окажется рядом с этим предметом, и тебе придется не, ну тут отвратить. очевидно, что человек... Как сказать, он сам чувствует, что что-то не так, да, что типа это не совсем то, чего ты хотел. Потому что если бы это было совсем то, чего ты хотел, вряд ли, что ты бы, наверное, сейчас этот вопрос задавал здесь и это описывал. Ну, ты бы сказал, ну и ладно, оно ж так должно быть. И это уже очень важный критерий, понимаешь, что если все вот так, и я еще раз убежден, что если бы у тебя был хоть какой-то выбор, а выбора у тебя нет только благодаря тому, что ты сам себе его ограничил внутри своей головы, ты бы 100% никак не связался с этой женщиной. Если бы у тебя вопрос звучал так, что, слушай, потусить бы мне с ней выходные или нет, ну, я бы, наверное, сказал, ладно, если хочешь, если уж совсем больше не с кем, то давай. Но когда ты спрашиваешь, типа, мне вступать в отношения с этой женщиной или нет, ну, ты что хочешь от нас услышать. Это, знаешь, это как про... Когда человек голодный, ему вот э, с пола подберут это так вот отряхнуть там сосиску пожеванную какую-нибудь, не знаю, скажет, на, пожери. Он ее с удовольствием съест, скажет, да, блин. Вкуснее черной икры. Какая она классная, да. Когда человек хотя бы в состоянии там купить себе еду, и у него есть такая возможность, он уже, наверное, будет выбирать. Он будет говорить, блин, что-то мне вот эта пожеванная сосиска в татуировках, матом ругающаяся и кидающаяся меня телефоном, не особо заходит. Не совершайте ошибки, как бы. Мораль этого видео такая, что... Если ты изначально видишь, что что-то тебя не устраивает, не надо самого себя обманывать и думать, что, ну, ведь, блин, это все пройдет. Или она перестанет. Или ну, это мелочи. Или там я с ней поговорю, и потом она перестанет. Ничего не пройдет. Если это сейчас на самом начальном этапе отношений происходит, то поверь мне, с каждым следующим днем, когда она все больше привыкает к тебе и расслабляется, это полезет еще больше, еще больше, еще больше. А потом еще и вы, не дай бог, заведете детей, которые потом, естественно, после вашего развода э, будут жить в неполной семье, это уже косяк, то она будет еще больше позволять себе с тобой так себя вести. Поэтому, да, задумайся, ты в очень большой опасности... Потому что если такие вещи тебя не смущают, ну, есть э, смысл задуматься вообще, э, ты когда пишешь, за ней прослеживается инфанти, инфантильность какая-то, но ну, как по мне, это ты инфант. Причем э, слепой инфант, не просто инфант, а еще и слепой. Инфант. Слепо глухо не мой инфант. Но это ты находишься внутри вулкана. Понимая, что он проснулся и скоро будет извержение, а ты говоришь, а есть вариант его как-то заглушить, чтобы мне мне извер... да, извержения не было. Вот ты пытаешься всякими способами. Это неминуемый процесс. Взрыв будет, тебе бежать надо оттуда, а ты стоишь ждешь чуда. Вот. Это ж... точно чего ты хотел вообще в жизни? И как говорят, не ждите чуда, чудите сами. Короче, ссылка на ближайший тренинг ⁇ Практика ⁇ здесь, где мы исправляем э, вот такие вот твои косяки. Вот. И пишите вопросы под видео, будем на них отвечать. Вот этот вопрос интересный, правда, он как бы для меня, он шокирующий. Как вообще он еще может этот вопрос вставать у человека в голове, да или нет? Ты ставишься, не знаю, нога под... загорелась такая, короче, начинает подниматься пламя, да. Ты говоришь такой, блин, ну, как бы, в принципе, огонь не так опасен для человека. Неплохо, можно еще и вторую ногу поджечь. Окей, поджигай. Все, увидимся. До новых встреч.